Добрый день, с вами Дмитрий Рудых. В этом видео поговорим о том, на какой срок можно арендовать земельный участок. Изучая материал по данной теме, я обнаружил, что земельный кодекс содержит порядка 21 вида сроков аренды земельных участков. В одном видео, коротком я не смогу все детально их рассмотреть, поэтому я подготовил полную статью по данной теме, которую вы можете посмотреть. В этом же видео поговорим только о самых востребованных вариантах получения земельных участков и, соответственно, сроках, на которые земельный участок можно получить по этим востребованным основаниям. Чтобы у вас была возможность проверить мои слова и возможно найти какую-то дополнительную для себя информацию, я все показывать буду на основании первоисточников, в которых получаю информацию сам. В данном случае... Первоисточником для меня является земельный кодекс. Открыл я его в некоммерческой версии интернет-консультант+. Нас в данном случае будет интересовать одна статья 39.8, которая содержит особенности договора аренды земельного участка, находящегося в государственной и муниципальной собственности. В этой статье для нас интересен только пункт 8, который содержит перечень сроков, на которые могут предоставляться земельные участки. Всего их, как я уже говорил, порядка 21, рассмотрим самые основные. Наиболее популярным, на мой взгляд, является получение земли под индивидуальное жилищное строительство, либо ведение личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта. Поскольку именно данный вид разрешенного использования земельного участка позволяет построить дом в данном земельном участке и использовать его как жилое помещение с пропиской и со всеми вытекающими последствиями. Итак, если вы получаете участок под индивидуальное жилищное строительство, либо под ЛПХ, но в границах населенного пункта, то срок аренды будет 20 лет вполне достаточный срок чтобы получить пустой участок построить на нем дом и потом выкупить земельный участок чтобы уже иметь его в собственности поэтому когда вы планируете допустим участвовать в аукционе с целью получения допустим земельного участка подвижиться в аренду вам помимо общих условий проведения аукциона целесообразно посмотреть проект договора аренды который прикладывается любой аукционной документации, чтобы увидеть в нем срок аренды. Иногда срок аренды указывается и в, и в самом извещении об аукционе, но всегда целесообразно смотреть договор, потому что вы именно его будете в том проекте, в той редакции заключать, если выиграете аукцион. И, соответственно, если там по какой-то причине указан другой срок, меньше, менее чем 20 лет, то это, соответственно, повод задуматься и его указать чиновникам на нарушение действующего законодательства. Есть один маленький нюанс. Если вы идете по пути получения земельного участка без торгов, допустим, через процедуру предварительного согласования, то вы сами можете определить срок аренды земельного участка по DGS или ЛПХ. Единственное ограничение – это срок, соответственно, не может быть больше 20 лет. Поэтому, если вы, допустим, добились предварительного согласования предоставления земельного участка вам без торгов по ДЖС и пришли заключать договор а аренды уже непосредственно с администрацией и вам вдруг подсовывают договор там, сроком на 3, на 5, там, даже на 10 лет, то вы должны точно понимать, что чиновники пытаются вас обмануть. Ни на какие уговоры о перезаключении потом в будущем договора вестись не нужно. Нужно, соответственно, сразу пускать собаку по следу в виде неутомимых сотрудников прокуратуры для того, чтобы они восстанавливали законность в этом вопросе. Интересный может быть также момент о сроке аренды земельного участка под объектом незавершенного строительства. По общему правилу срок аренды такого участка не может превышать трех лет, то есть считается, что три года, в принципе, достаточно для того, чтобы завершить строительство незавершенки. То есть, если вы арендовали участок под строительство, строились, строились, но не достроились, у вас есть возможность заключить, получить вновь этот земельный участок уже под объектом незавершенного строительства. Один раз всего это можно сделать для того, чтобы достроить свой дом и, соответственно, дополнительный договор аренды будет заключаться на срок не более трех лет. Из этого правила есть одно исключение которая касается очень хитрых ситуаций с объектами незавершенного строительства. Сейчас попробую сформулировать, чтобы это было максимально понятно. То есть бывают ситуации, когда объект незавершенного строительства изымается у владельца участка, который его не смог своевременно достроить, и выставляется на торги. Все желающие могут приобрести данный объект недвижимости на аукционе. Выкупная цена, соответственно, частично возмещается собственнику незавершенки, и новый владелец объекта незавершенного строительства – имеет право на заключение с ним договора аренды, Земельная участка, на котором расположен приобретенный им объект незавершенного строительства. Вот здесь сроки аренды определяются весьма хитрым способом, суть которого состоит в том, что срок аренды такого земельного участка, приобретенного именно вот таким способом, должен в два раза превышать сроки, необходимые для выполнения инженерных изысканий, осуществления архит... архитектурно-строительного проектирования, строительства зданий и сооружений. Эти сроки, которые определяют эти работы, определены приказом Минстроя, в статье я его выложил, можете посмотреть таблицу этих сроков и, соответственно, скачать себе оригинал этого постановления Минстроя. То есть в этом в постановлении есть таблица. В таблице есть графа 6 и в ней указаны сроки, необходимые для выполнения всех работ. Так вот, срок аренды земельного участка должен быть не менее чем в два раза, вернее должен в два раза превышать указанный в таблице срок. Как видите, сроки градируются в зависимости от площади земельного... О, прошу прощения, сроки подразделяются в зависимости от площади объекта, который подлежит достройке. Начинаются с объектов до 1500 квадратных метров и потом дальше идет градация с объектами площадью более 30 тысяч квадратных метров. Ну то есть если я правильно понял замысловатые выкладки наших законодателей, которые утверждали земельный кодекс и наших чиновников, которые принимали приказ Минстроя номер 137, в случае если у меня дом менее полутора тысяч квадратных метров, и я купил эту незавершенку на аукционе, то соответственно срок аренды земельного участка будет составлять 18 месяцев. То есть 9 месяцев умножить на 2. Не так уж и много. Если вы хотите получить участок под сельскохозяйственное производство, то, соответственно, срок аренды будет варьироваться от 3 лет до 49 лет. Исключение составляет только земельные участки, которые предоставляются гражданам для сенокошения, выпаса сельскохозяйственных животных и ведения огородничества. Для этих категорий граждан срок аренды земельного участка не может превышать 3 лет. И подводя итог, независимо от того, на какой вид участка, для каких целей вы планируете арендовать, всегда обращайтесь к первоисточнику, 39.8 земельного кодекса, пункт 8 данной статьи смотрите и определяйте, правильно ли чиновники, с которыми вы заключаете договор аренды земельного участка, определяют срок аренды земельного участка. На этом у меня все. Спасибо, что были со мной. Увидимся в следующем видео.